Вот, так что вот такая вот интересная информация, и э, я надеюсь, что вы будете ее учитывать вот, в своих, так сказать, рассуждениях при приведении аргументации в различных, так сказать, дружеских и не очень дружеских спорах. Вот. Но в любом случае мы должны с вами, так сказать, опираться на, на реальные данные и э, дистанцироваться от вот той э, сатанинской... Э, информационной матрицы, в которую нас всех погрузили. Вот. Пример этой сатанинской матрицы, надеюсь, не просто вопиющий, а супер вопиющий. Я вам только что сегодня привел, когда миллионы людей, закончившие среднюю школу, имеющие высшее образование, вот, миллиарды по всему миру, миллиарды людей, вот, смотрят в эту книгу и видят как обычно фигу. Вот. А книгу показывают всем и всегда. Вот. Никто не задумывается, каким образом делаются эти расчеты, но как только вы попытаетесь применить э, простейшие, известные вам правила, так сказать, с, нач с начальной школы э, из э, так сказать, арифметики, то все становится на, своих, на свои места. Вот. По этой причине, естественно, значит, каждый раз, когда встает вопрос о моем выступлении на телевидении каком-либо, неважно каком. Вот, я неоднократно разговаривал с менеджерами, в том числе с первого канала, как только они узнают, что э, аргументов э, никаких, собственно говоря, фантазийных не будет, а будут просто документы. То есть я, я, я им предложил, я говорю, давайте я буду показывать документы, а ваш юрист будет их комментировать. Я буду их просто показывать. Вот. И на этом, собственно говоря, все переговоры заканчиваются. Вот. Там, а на каналы, где выступает величайший из экономистов, известнейший из финансистов, ну там вообще дорога закрыта навсегда. Вот. Мы знаем таких примеров немало уже неоднократно, так сказать, нас спрашивали, почему вы не выступаете на ведущих каналах, почему мы о вас не знаем. Вот даже вопрос очередной дурацкий прислали. Почему 26 лет все спали и всех все устраивало? Ребята, это вы спали 26 лет. Мы не спали 26 лет. Во-первых, мы значит, 8 лет назад официально, вот через 25 января, то есть чуть больше, чем через месяц, будет 8 лет, как мы возродили СССР. А до этого много лет мы готовились и готовили людей, для того, чтобы сформировать ту самую команду, которая смогла впоследствии возродить СССР и все остальные субъекты права. Вот. Проводили тренировки, вот. тренировались на судебной системе так сказать, Российской Федерации. Вот. В том числе и вот одна из тренировок очень успешно прошла в Верховном суде Российской Федерации, где э, судьи Верховного суда Российской Федерации Наконец-то признали человека высшей ценностью, ну вот, и вследствие чего они вынуждены были все, все втроем встать и поприветствовать высшую ценность, то есть человека, находящегося в зале судебного заседания. Вот. Такой случай произошел в 2008 году, да, этот случай стал широко известен. На следующий день заявление, которое было подано в этом Верховном суде, успешно продавалось на всех книжных рынках. Потому что произошла утечка этой информации через судебную систему. Кто-то из тех, кто работает в суде, эту информацию слил, она начала гулять по интернету, ее размножили и начали продавать как образец того, как правильно надо общаться с людьми, которые не в себе, но почему-то называют себя судьями.